Не так редко я слышу, что, оказывается, из-за меня происходит очень много событий в жизни других людей. Из-за меня у кого-то не складывается личная жизнь. Из-за меня у кого-то что-то хорошее происходит в жизни. Это, кстати, чаще бывает. Из-за меня э, какие-то э, сложности, трудности, запинки в жизни у других людей. Э, иногда это претензии не только ко мне, но и к каким-то техникам, способам, каким-то помогающим специалистам и подобного рода вещам. И тут у меня возник такой простой вопрос. Если взять огород, то кто же там главный? Лопата, грабли или огородник? Получается классная система, правда же? То есть без лопаты огороднику реально сложно. Здесь я соглашусь. Но можно. И лопата это не самый первый инструмент, который появился в эволюции человечества. Однако копать он может давным-давно. А то же самое касается другого садового инвентаря. А... Без ä, садовника, огородника и другого человека, который знает, что делать с лопатой, это просто инструмент. Если взять музыкальные инструменты, так там и того все сложнее. Если ты не умеешь играть на музыкальном инструменте, то это даже совершенно ненужная вещь, ровно как и со всеми другими. Так вот можно сколько угодно хотеть, винить, надеяться на других людей, на специалистов, на чудо техники, на магические ритуалы и на все что угодно. Но все это будет не работать, если в вашей жизни нет вас самих. В последнее время я часто говорю эту поговорку. Чем раньше ты появишься в своей жизни, тем лучше у тебя будет жизнь. Сегодня мне сказали слова благодарности. В конце работы, на что я ответила, о, вы очень наивны. Все, что я сегодня делала, я делала для себя. Мне очень нравится видеть улыбки своих клиентов. Если бы я любила только те деньги, которые дают мне клиенты, я не говорю, что я их не люблю, но если бы это было только про деньги, то я бы заботилась именно о деньгах. И мне было бы все равно, улыбается мой клиент или не улыбается, доволен он или недоволен, и улыбается он саркастически или счастливой улыбкой. А, более того... Я часто слышу людей, которые радостно говорят о том, что они сыграли роль в жизни других людей, что они помогли человеку в том-то, в том-то и тому подобные вещи. Это очень сложно, жить с ощущением такой непомерной собственной значимости. Почему тяжело? Потому что у каждого специалиста есть люди, с которыми не получилось достичь результата. Много, мало, не суть вопроса. Но это именно твой локус контроля. Ты будешь именно на них акцентировать внимание. Да, возможно, это зона роста. Но когда люди пришли к тебе, да, пришли с какой-то проблемой, пришли за помощью, не обольщайтесь, это они решили решить эту проблему, а вы просто провели их по этому пути. И неважно, понимает это сам человек или нет, важно, что это понимает сам специалист. Я всего лишь лопата в руках садовника. Каждый хозяин своей жизни. Да, можно с себя, себя сложить, эти полномочия, и сказать, что я не хозяин своей жизни. Сейчас, сейчас я, конечно, сильно утрирую. Этот вопрос вечности: есть свобода выбора, нет свободы выбора. Все предопределено, или можно что-то сделать. Вот здесь это выбор каждого человека. Я хочу, выбираю себя главным. Хочу, выбираю себя лопатой, и это я решаю. Ведь я же хозяин своей жизни. То же самое касается других людей. Как только мне кажется, что я что-то делаю для других людей, люди начинают себя так плохо вести. Они мне всячески показывают, что я – это всего лишь я. Я такой же человек, как и все остальные. И когда я осознаю и понимаю этот простейший факт, то тогда я складываю из себя полномочия Бога. И тогда я становлюсь простым, обыкновенным помощником. И я очень рада, что я могу этим заниматься. Как только вырастает моя великая гордыня, ее тут же люди начинают корректировать. И объясняют, что в их жизни я ни разу не садовник, а всего лишь лопата. Знание своего места в жизни, а тем более в жизни других людей, это великая вещь. Когда мне хочется дать какие-то огромные значащие советы своим детям, своему мужу, своим друзьям, близким, родным, я вспоминаю то, что я не Бог, я всего лишь такой же человек. И я имею право видеть все, что я хочу видеть, но не обязательно об увиденном говорить другим людям. Возможно, это видишь только ты. А когда твое окружение считает тебя специалистом в какой-либо области, как говаривал один великий психолог, мы не можем сказать даже дурак, потому что в наших устах это звучит как диагноз. Личная ответственность – это ответственность за себя, не за других людей. Она открывает нам большие возможности. И в то же время, как говаривал другой великий человек, когда ты становишься хозяином своей жизни, у тебя появляется безмерная свобода. Ты можешь сделать все, но и в то же время у тебя появляются большие ограничения. Ты попадаешь в воронку, где очень маленькое горлышко и очень большое второе горло этой воронки. Узкое горло – это как раз-таки на действие гадости, глупости, пакости и тому подобного рода вещи. Мы можем сделать очень много хорошего, и крайне сложно нам сделать что-то плохое. Поэтому чем раньше вы появитесь в своей жизни, тем счастливее будет ваша жизнь. Вы все еще хотите счастья? Поговорите с тем, кого вы каждое утро видите в зеркало. Возможно, он вам откроет огромные секреты, которые вы сможете передать миру. И мир будет вам за это очень сильно благодарен. Но если это для мира секреты, а не шаблоны и банальные вещи, хотя, возможно, нужно начать и с этого. Я часто вижу, когда люди говорят 2-3 фразы шаблонов, а потом начинают говорить то, что они чувствуют. Поэтому не бойтесь быть смешными, глупыми, еще какими-то. Все равно люди в вас увидят того, кого вы им показали. А вы поймете через них, кого же вы все-таки показали кто вы такой. Садовник или лопата?